Всем привет, дорогие ребята! С вами Роман с канала Телец и И сегодня я хотел бы поговорить с вами на такие актуальные темы, как а, примерно 5 отличий между странами СНГ и США, где я сейчас нахожусь. Итак, первое огромное отличие, о котором я хотел бы сказать, это, естественно, средний прожиточный минимум. Я думаю, много объяснять об этом вам не нужно, что зарплаты здесь намного выше, чем в наших странах, в странах СНГ, России, Украины, других стран, Молдовии, Румении, возможно. Поэтому о чем здесь еще говорить? Как бы Мне очень нравится, как я только переехал сюда, в Америку, и ты работаешь и получаешь зарплату каждый день, как, например, работа официанта. После каждой смены ты имеешь возможность пойти спокойно в магазин и купить себе целую корзину продуктов. Итак, второй пункт. Это у нас, конечно же, работающие законы. Здесь законы работают по-настоящему, не только на листе бумаги. Здесь они выполняются и судом, и правоохранительными органами абсолютно всеми. Точно так же граждане и все соблюдают. Я вам расскажу, кстати, один пример из нашей жизни семейный. Это случилось с нами буквально не так давно, где-то около года назад. Насколько бдительная здесь полиция. Дело было вечером, мы были в баре с друзьями, я и моя жена. И, ну, конечно, мы в баре пили, и после бара пошли просто прогуляться по улице со всей вместе, со всей компанией. И просто из-за того, что мы слишком громко шумели, там кричали, я не знаю, смеялись. Ну, вы знаете, как молодежь. И я бы не сказал бы, что это было даже слишком громко. Там буквально через 30 секунд подъехала полиция мы даже не видели где она стояла они просто подъехали и начали проверять наши документы почему мы так громко разговариваем вечером на улице вот вам единственный пример кстати то как на самом деле выполняются здесь законы здесь полицейский не будет брать с вас взятку если он вас остановит за превышение скорости если вы превысили вы будете за это наказаны либо штрафом либо вам назначишь суд где вы сможете подать на апелляцию того, что, возможно, вы не превышали скорость, полицейский ошибся, но в любом случае закон работать будет. Третий пункт, он немного сомнительный, это, я сказал бы, пейзаж, так как пейзажи, на самом деле, есть красивые виды повсюду. У нас в странах СНГ тоже очень много всего красивого. Те же самые Алтайские горы в России, какой красивый Санкт-Петербург в старом стиле, а, прототип этого Санкт-Петербурга – это Львов в Украине. Поэтому у нас тоже есть на что посмотреть, те же самые Карпатские горы в Украине. Но здесь пейзажи, они абсолютно на новом уровне. Вы прекрасно знаете, что высотки в России есть, по сути, только в москве сити Здесь в очень многих городах есть очень высокие здания, просто шедевры архитектуры. Тот же самый Уиллис Тауэр. Помимо Чикаго, есть, конечно, много и других городов с большими зданиями, с красивыми архитектурами, с невероятными пейзажами. Это такие, как Лос-Анджелес, Нью-Йорк и много других. Об этих местах, на самом деле, можно рассказывать очень долго, но вы сами можете на них просто посмотреть. Это те же самые мост в Сан-Франциско, та же самая всеми известная тюрьма Алькатрас, о которой все говорят. А мы там были, кстати, мы были там на экскурсии. Это действительно просто удивительное место со своей историей, со своей очень особой энергетикой. Что? Козичка. Пакет. И что, дорогие друзья, перейдем с вами к четвертому пункту нашей сегодняшней беседы. Четвертый пункт, я не знаю, как точно его охарактеризовать или назвать. Я бы сказал, это культура, а точнее всего этикет граждан. Я вам сейчас постараюсь это все объяснить, как это на самом деле все выглядит и звучит. Что я на самом деле имею в виду под вот этим словом «культура». На самом деле хотелось бы сказать, что американцы, они намного культурнее наших людей. Хотя я и очень сильно люблю наш народ и нашу культуру, но тем не менее, как это проявляется? Даже когда вы приходите в магазин в продуктовый, алкогольный, неважно вообще какой, даже магазин с одеждой, они, если будут проходить сзади вас или сбоку вас, они всегда вам скажут, извините, даже если они вас не заденут. То есть, вот такие вот нормы приличия. Когда вы стоите в очереди, они стараются не подходить близко друг к другу. И это, это тоже проявление своего этикета. Они не лезут вам на голову, даже если очередь длинная, на пол магазина. А, вот это меня очень действительно сильно удивляет, потому что когда вы даже не задеваете человека, он от вас проходит ну, в 30 сантиметрах от вас, то есть он вас никак не заденет, а он вам все равно говорит, извините, извините, я позади вас, он вас предупреждает, что он будет сейчас проходить, чтобы вы вдруг не столкнулись. Вот такие вот люди в Америке, они вам буквально помогут во всем, и советом, и всегда подскажут, найдут свое время остановиться на дороге, если вам нужна помощь. Я не спорю, в наших странах тоже есть очень много хороших людей, но их не так, видимо, много, как здесь. Здесь почему-то культура к этому предрасполагает. Это сразу заметно на высоком уровне. Для меня это было ощутимо с первых дней по приезду в Америку. К этому очень легко, на самом деле, привыкнуть, потому что к хорошему привыкаешь очень быстро. А также хотелось бы добавить еще к этому пункту, что у американцев есть такое название, как «small talk». Как это проявляется на самом деле? Вы можете просто заговорить с любым человеком, неважно где-то в магазине, на улице, и это всегда приветствуется. Small talk — это когда они спрашивают вас, как погода, как дела, вы отвечаете и все, и расходитесь просто в разные стороны. Вот это вот small talk. Да, Нормально да, так? да, да. Пятый, на самом деле, тоже огромное отличие между американцами и нашими странами. А я так бы сказал бы, у нас тоже, конечно, это приветствуется, но здесь это влияет намного больше. Этот пятый пункт подходит немного и четвертому, подходит к той же самому этикету американцев и подходит, конечно же, к работающим законам. Это, сказать так, бдительность народа, забота о своем ближнем, о своем соседе и о других людях. Как это на самом деле проявляется здесь в Америке? Значит так, их забота, американцев, проявляется в том, что они очень бдительны. Если вы особенно их соседи, и что-то не так происходит на вашем том же самом ярде, то есть на вашем участке. Либо кто-то просто подошел к вашей машине и заглядывает в стекло. Американцы, не, не то чтобы они сами выбьют сразу делать предупреждение, они вызывают полицию. И это очень хорошо. Здесь полиция не как полиция в России или в Украине. Здесь полиция приезжает к вам буквально за несколько минут после ее вызова. Полиция действительно приезжает очень быстро. Как же сильно бесят меня американские фильмы, в которых показано, что люди вызывают полицию, а она к ним едет полчаса или час. Это в Америке невозможно. Вот это все, что вы видите в кинофильмах, это все настоящий бред. Полицейские не такие тупорылые, каких там выставляют. И они не едут к вам три часа. Так вот. Что бы вы ни делали, если вы даже находитесь на, уже на, на газоне просто, на чем то газоне, допустим, среди ночи, либо вы, вы выглядите подозрительным, американцы будут звонить в полицию. И да, они действительно звонят в полицию по какому-либо поводу, что бы у вас ни случилось. Даже если вы захлопнули просто ключи внутри своей машины, вы уже на самом деле можете позвонить в полицию, и они приедут вам помочь. Да, это действительно так. Полицейский может даже сам начать открывать вам машину, пробовать открывать специальной линейкой под стекло. Я это сам видел, я это прекрасно знаю. Поэтому вот такие вот тоже работающие законы, вот такие вот американцы. А в беде они вас не бросят, но если сделаете вы что-то плохое, будучи соседом, они все равно вас могут сдать, потому что они все-таки еще и лицемерные. Все, а с вами был Роман, всем спасибо за просмотр. Вы были на канале Телец Ньюсай. Пишем комментарии, что вы хотели увидеть в следующем видео. Всем спасибо, пока!